Ой, всем привет, друзья! Так, вот здесь я не знаю, значит, как поделиться. Нету, не знаю, как поделиться. Бог с ним. Кто у меня здесь подписан на этот, да? Кто-то услышит, тот придет. Но кто не подписан, кому не повезло. Всем привет! Среда сегодня. Давненько я не стримил по средам ВК. Андроник Фериан, да, здравствуй, здравствуй И сейчас получилось, случайно забыл, что я же в одноклассниках стремлю Ну, Коли запустил здесь, поработаем здесь Вот, пришел я, работаю умотаться Я с этими, со своими новым проектом Андроник Фериан, добрый день, Евгений Витальевич, привет, привет, Андроник, рад тебя видеть Со своими этими новыми проектами, да, фестивалями и так далее Я совсем запустил городиководство вот, сейчас мы тут. О, вижу сердечки, спасибо. Вот. У меня на той неделе забило мало, опять все занято и некуда отсаживать некуда вообще с клеток, все занято. Вот я тут даже, смотрите, умудрился, видите, у меня обжег. Ну вот они опять уже строят, смотри. Вот только обжоги. Вот они опять уже эти тянут, тянуты. Но ну, сейчас хоть у меня к клеткам подойти можно, да? Вот. кстати, вот помните, я говорил крольчиха э, лапу-то застряла в капкан попала вот, очухалась вроде как, живет попробую ее покрыть сегодня если руки дойдут вот еще вот эти надо покрыть, это тоже обжечь но сначала надо здесь это все выбить на улице у нас жара 34 я не знаю Что-то у нас тут со связью Я же Вот Сейчас должно быть, наверное, нормально Wi-Fi Сюда я еще слабо здесь wi ловит Вот, поэтому я здесь На 4G На МТС Ой, в эту жару, сейчас стучать точно не буду еще вечером. Сейчас надо мне вот, отсаживать тоже некуда. Вот снял маточники я уже. Вот надо вот этих вот двух отсадить. То есть я маточных их маточники отсажу, чтобы установить маточники. Самое главное. Потом уже разберемся. Вот, и займусь, наверное, забоем. У меня для вас Оп. Да. У меня для вас две новости Как говорят, хорошая и плохая Какой начать Значит э -э -э Давайте начнем с плохой новости да? Ну, смотря для кого плохая В принципе-то, да э -э С 1 сентября Осталась неделя Значит, кто не спрятался Я или виноват так вот, поставлю сюда. Да. Вот. Так. Кто не спрятался, я не виноват. Значит будет этот, который здесь плохо стоит. Сейчас ножки выдвину. Я вынужден, увы, поднять цены на оборудование. Вот, в частности, на мини-фермы. Вот эти вот, да. Вот. Макляк 6, правда, уже третья сейчас версия. Вот. Макляк 6.3. Увы, то есть я терпел. Думал, все-таки э, у нас вроде как и бакс. Этот подешевел. Думал, ценники пойдут вниз. Нет, ценники не идут. А у меня все на грани рентабельности. Поэтому я вынужден с 1 сентября меняю прайс. Ну, процентов на 10, немножко постарался вложить все на процентов на 10, то есть все равно я вынужден это дело вот сделать. Увы. Поэтому, ребята, не обессудьте. Если кто-то еще успеет до, до сентября, ради бога, ну не успеете. С 1 сентября был ценник другой. Это первое. Вторая хорошая новость. Это 15 сентября мы с вами встречаемся онлайн оффлайн вернее, да, <laughs> вот, на выставке минеральные воды, вот, меня пригласили, я с удовольствием туда поеду, значит, проводить семинар, милости прошу, приезжайте, вот, Азербайджан, привет, привет, приезжайте от вас там недалеко, ну, естественно, весь Северный Кавказ, Поволжье, Ростовская область, Краснодарский край, буду рад видеть вас на этой выставке и на моем семинаре, будет выставка кроликов, птиц, вообще животноводство вот семинар будет идти 2 часа но наше с вами общение да, оно по времени в принципе не ограничено Может, я все равно останусь там ночевать вот. до 16 числа буду выставка 3 дня, 14, 15, 16 поэтому с удовольствием значит, воспользуюсь тем что вы приедете для того чтобы пообщаться вот но сейчас я быстренько Этих э, пересажу Ребят, мне надо поставить маточники Девки ждать не будут Когда им рожать, да? Вот Оставим пока сюда. Где то сюда Где-то Где-то, где-то Середина, где-то Где-то ручку потерял Так М два-два. М два-два. М два-два. Где, правда, ручку потерял? Никто не видел. Вечно я ее отсюда выраниваю. Здесь такая вот штучка, она слабая. Хожу, руками машу, она вылетает. Нечем писать. Так, 3-4. мрастья. Я где ручку потерял. видишь. моего. Ничего, писать. писал, выпадет раз ага, вот сергей волка здравствуйте генеральный горячий вам привет с центра сибири привет привет сережа здравствуй дорогой рад тебя видеть Сами посеял, да? Но. Видимо, посеял посеял основательно. Да. Я Много не удержишь. Забуду да нафиг. Где-то где эти. А -а. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я же где-то взял эти писать. Точно, две бумажки взял. Так писать. Ну, бумажки не где-то я это все положил оставил где-то все вместе оставил да да да где-то я хорошо положил наверно а все я домой ходил зачем она надо туда лестно А? По телефону разговаривал. Да? да. А, слушай, я, наверное, у него сюда. Точно, точно, я приготовился писать, что звонок. Я так ушел с этим. О. Вот сейчас да. Так. отсаживать а? много я нет вот этих возьми еще вот этих сверху вниз сюда пересади угу. да двое да да сейчас я бирочки сделаю Это ты, сделал, М1-4. Так, Это Итак, ты И казачок. Ой, ребята, все. Невозможно. Я бакрхалек. Ой. Жарко. Ой, нет. Идти надо в тенечек. Вот у нас такая погода жаркая сегодня. Обещаю 34. Охлаждение я так нынче не включал. Вот, и ну, не знаю. Пока не собираюсь. Вот. То есть там довольно-таки прохладно. Лосячок. До 35-36 нормально дюжа. Вот. 40 нынче уже не будет. 40 у нас прижимают обычно в июне июля но в августе извините меня в конце августа надеюсь что нет до 30 вот первые дни То есть вот сейчас в принципе август такой какой как обычно он был <свот> вот ну ладно вопросов <свот> не возникло новостями я поделился вот еще раз скажу да 15 сентября э, я с удовольствием пообщаюсь с вами в Минеральных водах на выставке. Вот я буду там читать семинар 15 числа. Находиться там будет 14, 15, 16. Будет проходить выставка. Приезжайте, с удовольствием пообщаемся. Вторая новость, что с 1 сентября я вынужден повышаю цены на клетки, на оборудование. Так что, ребята, не без сути. Вот так. Сергей Волков, а у нас холодно, 14 градусов Ну Сибирь есть Сибирь, В Сибири уже осень У нас-то, видите, еще что У нас осенью еще не пахнет Вот, видите, орехи еще Как там, чтобы видно-то было Не знаю, видно ли Не все еще вызрели, да, вот. Вот, поэтому у нас-то что? У нас осенью еще не пахнет. У нас все впереди. О, ладно. Все-таки надо бежать домой, переждать жару. Может быть к вечеру, если что-то стихнет. Забивать надо срочно мне на штук 30 убирать. О, вот. А выходные опять будут никогда Поэтому надо сегодня как-то мне пересилить себя. И этим делом заняться. Пожелайте мне удачи. Возможно, выйду в эфир. Может быть не здесь, может быть в Одноклассниках в группе МакРол. Посмотрим. Всем пока-пока. Ну а здесь, так или иначе, встретимся с вами в пятницу. Как всегда, в пятницу в 20 часов 00 по Москве. Встречаемся здесь, в прямом эфире. Э, марафон вопросов по кролиководству. С удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. А в 21.00 в Зуме также встречаемся значит с участниками платных подписок оформляйте не стесняйтесь платные подписки приходите к нам на закрытые, на закрытые семинары всем пока пока удачи вам в кролиководстве здоровых кроликов ну и хороших многоплодных здоровых окролов с вами был евгений вокляков это моя академия кролиководства будьте здоровы пока пока